Будем сегодня готовить помидорчики черри в шубке. Сначала мы возьмем три вареных яичка и натрем их на мелкой терке. Далее мы берем грамм 150 сыра и также на мелкой терке трем. Теперь чеснок. Чеснок добавляйте по вкусу, несколько кусочков и также трем на мелкой терке. Добавим сюда немного соли. Можно в принципе не солить, потому что сыр соленый, но это уже по вкусу. И сюда же добавим столовую ложку сметаны и столовую ложку майонеза. И теперь все вот это нам надо будет перемешать в водородную массу. У нас получилась вот такая вот кашица. И теперь мы берем помидорки черри. Вот и руками формируем шарики, то есть сверху закрываем их вот этой смесью. И у нас получается вот такой вот шарик, который мы обваливаем в и откладываем на и готовим так все остальные помидоры. Теперь готовые шарики мы убираем минут на 10 в холодильник.